Добрый день! Что-то у меня с загрузкой, со скоростью интернета второй день беда. И когда я в ролик, записанный вчера, уже загрузила... Система отказывалась его принимать, хотя там был только мой голос. Ролик был про Сидика Афгана, который предсказывает, его не пустили сюда, он хотел тут повычислять и попредсказывать, и его не пустили. Заранее скажу, что криминального он сказал, то что войны нет, и до 25-го года не будет, в математике ее нету. Кстати, Ванга, которая о нем тоже упоминала, она предсказала его появление в наших СМИ. Она тоже говорила о дате 6.2, как о времени перемен, но никак о войне. Так что сейчас происходит то, чего не должно быть. Я же сейчас хочу переключиться на другую тему. Интересный клип «Мы не ангелы». Эта группа она в 2006 появилась, просуществовала 15 лет, в 2021 году распалась. И в 2021, и сейчас уже Виктория... Сейчас я их забываю. Виктория Смеюха и Слава Каменская. Заметьте, какие имена Виктория и Слава. Наверное, случайно. Она сейчас поет песню «Снова мы не ангелы». Конечно, в первом смысловом ряду это связано с историей группы. Опять обращаем внимание на формат. Здесь формат уже новые. Я подозреваю, что в формате есть какой-то шифр. Может быть «да» или «нет». или Тут же три формата есть. А тот, который использую я, такой средний. Более квадратный, более сплюснутый. Или три ответа. Типа, да, да нет, не знаю. Экран симуляции. Сейчас про симуляцию будет еще много. Они готовят следующую симуляцию. Выходят с цепи. В общем, среди всех клипов, вот раньше мне многие казались странными. Какие-то выглядели обычными, а при расшифровке оказывались очень-очень упакованными. А вот этот клип, он из числа странных даже сегодня. Я покажу, почему есть момент, который делает его странным. А она, вот сейчас я буду скучно даже комментировать, не добавляя ничего от себя. Некоторая она на цепи висит и выходит с цепи. Ее костюм похож на военный камуфляж как наборы патронов для пулемета. Она прощается с некоторым мужчиной. Говорит, что она э, вот как камуфляж. Видно, да? Булавками сделали. В серебряных тонах металла. Она ему поет о том, что она спускается по ступенькам вниз, то есть теряет какие-то категории привилегии. Подобный символ был в сказке про Буратино. Там в Корчме, когда они были, были вот такие вот тарелки круглые. Иди и пишите. Симуляция, опять симуляция. Симуляция здесь сейчас. Там было видно, что на кафеле как бы заморожены куски человеческих лиц. То есть похищенные души в театре, в пустом театре, она в доминирующей позе. На нее светит свет в пустом театре или кинотеатре. Она сидит. Сейчас, где же, где же. темный люцифер, платье в перьях. Вот, она сидит, надо обращать внимание на позу. Об этом сейчас немало говорят. Вот открытая поза такая наглая, то есть доминирующая. У нее подчеркнуты указанные символы. Левая рука и шея. И она сидит в пустом зале в ожидании следующих душ в новую симуляцию. Следующая вложенная матрешка готова. Она сошла с цепи рассталась с кем-то она рассталась и здесь она излагает свои сожаления как и во многих других клипах которые я сейчас нахожу то есть если ей сделали возможно предложение от которого она не смогла отказаться вот этот момент клипом для меня стал очень странным что это тут лента это хранилище лент да а в принципе что это Тут речь может идти о каком-то, я не знаю, пространстве, где вся информация хранится. да? Светлый парень, как бы альбинос, он выбеленный. Вот они находятся в этом хранилище. Находятся тут. Свет на нее, Люцифер. И поза возглавлять. Она тут возглавляет следующий мир с клипов я вижу, что она мечтает ну, планирует или мечтает, или планирует не знаю, получить следующую планету и быть там уже единоличным смотрите, парень как бы выбеленный альбинос и металл и металл, э, дополнительные предполагаемые символы океана, которые я нахожу это металл и перья если правильно объединяю, конечно, причем коррелирует между советским кино и картиной эпохи Возрождения. Пока что одно кино и одна картина, но все равно. Цепь выбеленный. Вот на экране он показывает язык. Уж не знаю, что значит пятно, но язык символа богини Кали. Следующая Кали Юга. Где-то в следующей симуляции уже запланировано. И этот парень, он как бы расстается. Вот он стоит, целует ей руку, все, и они дальше ограничены. Они между собой уже не пересекаются, и девушка в черном платье из перьев выступает сама. А дальше по одним кадрам мне показалось, что это конец кино, как бы конец игры, близится к концу, судя по этому клипу. И да, оно подтвердилось. Вот сейчас они уже собираются. Это уже завершение. Вот этот парень танцует. Он пластичный. Он очень пластичный. Он прямо себя выкручивать невозможно. Что у нас пластичное? Вода. То есть видели альбинос или светлый выбеленный металл. Цепь. Пластичность вода и прозрачность стекла. Вода. И изоляция по разные стороны стекла. Так он себя выкручивает, невозможно. Кстати, такой же символ был у Адель. На этом моменте они кричат, именно на, месте, на моменте, где подразумевается, что они расстаются, и у нее крик, и у него крик. Вот так показывают из клипа в клип о том, что... Как это сказать? Она расстается с тем парнем так, чтобы на случай чего... На самом деле иметь возможность снова вернуться, если что, вдруг. Она расстается с сожалением. Вот сцена, где она единолично собирается выступать. Она тут одна. Все, фото готовы. Фотосъемки готовы. Берет бомбины и просматривает, просматривает отснятое кино рассматривает все это завершение в подтверждении этого этой версии что здесь идет к завершению титры я обратила внимание сейчас вот в последнее время тенденция в клипах делать клип и очень долгие титры как будто там полнометражное кино клипу может быть там быть 5 минут из них около минуты идут титры я подумала что это наверное что-то ну какой-то символ а это Означает приближение к какому-то финалу. Ты из тех самых «Танцуй со мной», я знаю это ты. Эту песню помню только «Люби» диско. «По клеточкам твоя», «Красная шапочка». «Киев, Москва, прямо как неожиданно», «Красная шапочка», «Роман, только бы ты был», «Убей меня», «Играть любовью». Такие названия она стоит на фоне завершений, просматривает. Киев-Москва тут был. А почему тут был Киев-Москва? Вот сейчас будет очень самая фантастическая версия. Я сочиняю роман на планете Z, где есть одно село с двойным названием. Одно название вы знаете, а второе – Нептуновка. Там много... Эм, садового инвентаря, и среди него есть вилы И виллы Нептуна в этом селе везде нарисованы. На фоне двух полей. На фоне песчаного дня, дна и океана. вилы Нептуна. и может быть, то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз события, связанные с рокировками, которые произошли высоко в космосе. Виллы Нептуна меняют свои позиции политические на земле. Убей меня, играть с любовью, отпусти. Сирень, просто скажи, тут отпусти. И дальше Виктория Победа. Чья победа? Короче, события в селе Нептуновка, они математически не просчитаны. Кстати, пос, посмотрите с Сидиком Афганом его передачи его один ролик заблокировали жестко, я его не могу найти. Мне же стало интересно именно сейчас, а как он считает, если его сейчас не пускают то вот это, в Посейдоновку по причине национальной безопасности. Он, ну, мы надежно защищены от всяких там математиков, понимаете. Его не пускают, и мне же резко стало интересно, а как он считает, может и я что-то просчитаю. Я начала искать а его э, ролики заблокировали. Но, к счастью, я нашла передачу «На пусть говорят». Она была недавно. И посмотрите, и я, э, я испытала просто такое забавное чувство, когда видела лица в зале. Когда, например, он сказал, что бедона крыса – это оружие. Он вслух это произнес. В том зале, знаете, люди как будто это... как воздуху выбрали. А потом другой... Его сотоварищ его там же зале произнес про переход земли в пятое измерение. Было такое же лицо. Кому не лень, посмотрите, как он там считал. Нам же все не показали, но у меня счет по президентам сошелся. А вот почему он так это считает, я не поняла. Что с этим делать дальше? Другую формулу я вообще не смогла, он там с кубиком вертел. Но, тем не менее, основная повестка дня, тут происходит что-то, что математически вообще не должно происходить, с его слов. Еще интересная деталь, которую стоит знать, что математика программирует нашу жизнь на 98%, на два процента мы импровизируем. Это подтверждает и психиатрия. Саулитис говорит, что лишь на короткое время мы живем осознанно. Остальное время мы в каком-то там, как я забыла, какой назвал этот вид мозга. Короче, мы записываем новую информацию некоторое время. Остальное время мы живем как бы на старых записях. Ну, в общем, все по этому клипу. До следующего ролика. До свидания.